Спедиться на звуколетах или Божий план спасения радиопостановка. Внимание, внимание. Объявляется настройка. Объявляется настройка. Говорит командир. Объявляется настройка. Внимание, штурман. Как слышно? Как слышно? Прием. Слышимость нормальная. Так, внимание. Нам необходимо настроиться на мощную станцию Земля. Есть Внимание, штурман, приближаемся к квадрату стабилизации Есть настройка Земляне. Внимание, земляне, мы настроились на вашу мощную станцию, чтобы передать вам Божий план спасения. Чтобы передать Божий план спасения. Длительный до бесконечности День на Голгофе погас. Он умирал ради вечности, Он умирал ради нас. Чаться из космоса ангелы Перед распятым склонясь, Словно ругатели наглые Льют на спасителя грязь. Приступы бешеной ярости Каснут с пришествием тьмы. Чувство расслабленной вялости Парализует умы. Среди сумрака сонного Правды светильник горит. совесть римского сотника Истина вновь говорит. Те же колючие тернии, Тот же распятый Христос, Что мы с невинным наделали, Совесть дерзает вопрос. За шлакоблочными стенами Скрыться нельзя от вины, Что с Иисусом наделали, Скажем конкретнее мы. Мы распинатели грешники, Мы палачи добрых дел, Грубо бросавшие реплики бога угодных людей. Длительный до бесконечности День приближался к концу, что же стоите в беспечности? Вы без молитвы к отцу. Кайтесь скорее в неверности, кайтесь немедля сейчас. Он умирал ради вечности, он умирал ради вас. Внимание, внимание, экипаж, внимание, экипаж, внимание, штурман, приближаемся к звуковому пятно, приближаемся к звуковому пятно, я вынужден прервать свое сообщение. Pode usar o 1а. Выходим на уровень стабилизации квадрата 1 Внимание, внимание Выходим на уровень стабилизации квадрата 1а план спасения, внимание земляне, мы настроились на вашу мощную радиостанцию и передаем вам Божий план спасения, как обрести мир с Богом. Жизни человека, и первым шагом к этому миру является ознакомление с Божьим планом спасения, который является великою благодать Божию, спасительную для всех. Внимание, пункт первый, первый квадрат стабилизации. Бог любит вас, и Бог хочет, чтобы вы имели мир с Ним и жизнь вечную. Как мы читали в Новом Завете в послании к римлянам, в пятой главе и первом стихе, мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Иисуса Христа. Вы понимаете, мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Иисуса Христа. Там же, в послании Адама, В 3 главе 16 стихе, мы можем прочитать, Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, Но имел жизнь вечную. Внимание, внимание, приближаемся к звуковой дыре, приближаемся к звуковой дыре, мы вынуждены прервать свое сообщение, приближаемся к звуковой дыре. Приезжаемся к квадрату стабилизации 2. Штурман, как слышно, как слышно? Слышно. Включайте, Включайте программу. жизнь Но они ведут Такой образ жизни Который не приносит им мира Человек должен Осознать причины Которые нарушили Его связь с Богом Бог сотворил человека По образу и подобию Своему И дал ему жизнь в раю но он не создал человека роботом, автоматически выполняющим его волю. Он дал ему свободный выбор между добром и злом. Человечество же избрало себе путь непослушания Богу и стало жить без Бога. Послушания Грех Разъединил Бога с человеком И лишил Его жизни Вечной Таким образом Была потеряна Связь с Богом Ибо Возвездие за грех Смерть Атар Божий о Христе Иисусе, Господи нашим! Читаем мы в Новом Завете в послании к римлянам шестой главе стихе 23. Люди всех времен разными путями Старались устранить разрыв богов, Преодолеть эту образовавшуюся пропасть, Но им не удавалось этого сделать. приближаемся к звуковой дорожке. Внимание, внимание, приближаемся к звуковой дорожке. Звуковая дорожка. Внимание, внимание, внимание, внимание. Приближаемся к квадрату 3. Земляне, земляне, мы имеем важное сообщение. Мы настроились на мощную станцию землян. Мы имеем важное сообщение. Божий план спасения человечества. Мир с Богом. Внимание. Третий квадрат стабилизации. Внимание. только один путь, соединяющий человека с Богом, это Иисус Христос. Божий план спасения – Голгофский крест. Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, умер на кресте. Но и воскрес из мертвых, и тем самым примирил нас Богом. Нарушенная связь человека с Богом была восстановлена. Его смерть и воскресение даруют новую жизнь всем, кто верою принимает Иисуса Христа. Утраченная жизнь вечная, нарушена связь с Богом, потерян мир. Бог Святой стоит по одну сторону, а человек грешный человечество по другую сторону. Иисус Христос, Бога-человек, стал своеобразным мостом, соединяющим человека с Богом. Он своим последничеством восстанавливает нарушенную связь между Богом и человеком. Иисус Христос сказал, Он приходит к Отцу, как, как только через меня. Он Бог дает каждому эту единственную, единственную возможность примирения с Ним. Он дает свободный выбор каждому, указав путь спасения. Внимание, внимание, приближаемся к луковой тверды. Бога, внимание. Сейчас вы будете слушать четвертый пункт Божьего плана спасения. Мир с Бога, внимание. Господа Бога Иисуса Христа. Вы должны теперь сделать выбор принять или отвергнуть Иисуса Христа. Вы должны довериться Христу и верой лично принять Его в свое сердце. Вы либо находитесь Человеком. И не вейте отсутствие мира, грех, виновность, беспросветность, разочарование с смирь, и не с Богом, прощение оправдания, радость, утешение, надежду и жизнь вечную через Голгофский крест Иисуса Христа. Все стою у двери и стучу. если то услышит голос мой, и отворит дверь, пойду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Читаем мы в Новом Завете в Откровении, в главе 3 стихе Творца В первом послании от Иоанна, в главе 4, мы читаем, что любовь Божия к нам открылась вновь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 Двигаемся свойству, звуковой дождь, квадрата номер пять. Внимание, внимание. Быстрое передвижение. Внимание, внимание, квадрат номер пять, квадрат номер пять, квадрат номер пять. умер за вас на кресте и воскрес из мертвых ради вашего оправдания, верой принять Христа как вас Спасителя. Вы можете принять Иисуса Христа сейчас, помолившись. Дорогой Господь, я осознаю, что я грешник, что я виновен перед тобою. Я верю, что ты слышишь меня, я верю, что ты принял на себя все мои грехи И ты умер за мои грехи Я верю, что ты прощаешь меня Я хочу, чтобы ты поселился в сердце моем Чтобы ты дал мне силы следовать за тобою Я верю, что ты мой спаситель, мой Господь Укрепи мою веру, научи меня любить тебя И славить тебя вместе с другими твоими детьми Все это я прошу ради имени твоего, аминь Божия гарантия спасения в Его слове, Ибо всякий, кто назовет имя Господня, спасется.